Всем привет, с вами Яна Сапета, это мой новый влог. Сегодня я покажу вам стильные осенние образы, но я буду не одна, я хочу вас познакомить со своим стилистом. Это Таня Хурцева, вы ее уже все знаете, Таня мне помогала выбирать образы для проекта Холостяк, поэтому сегодня мы отправимся в шоу шоуруму Москвы и покажем вам классные образы. Сегодня мы приехали уже в бренд Authentiment, да, по-моему, так он правильно называется, да. И отправляемся на подборку, поэтому пошлите. Таня, ну что мы сегодня будем выбирать в первую очередь? Давай начнем к тренчей, угу. обновим тебя немножко Да, у меня черный, кстати, есть, можно что-то светлое посмотреть Да, мне нравится вот этот в кофейном потому что у него плечики классные, у -у -у. немножко такой бред растили Косуха всегда нужно, тем более на овер такая прикольная Да, и у меня тоже все только черное. Блин, вот этот бомбер мы хотели взять, да, он просто встает. офигенный, он очень вкусный у тебя косуха в винтажном стиле, можно под нее будет примерить. Коричневая, да? Да. Да. Прикольно. Давай берем. Все берем. давай возьмем. Красная. Белая. Ладно, наверху тогда посмотрим. Да, давайте еще наверх. Таня еще у нас костюм. А, да, точно. очень нас костюм. Костюм мы хотели. Тройка. Тройка вообще... Супер, классная вещь. Можно и с футболкой носить, и с рубашкой, жилетку. И на голое тело будет супер. Кстати, очень интересный пижак в стиле Гуччи. Мне кажется, тоже нужно померить. Кожаная юбка, это вообще мастхэк на осень. Кожаные брюки. Жалко, что их нет сегодня, но мы их обязательно в другом месте померим. И покажу с ними образы. Пока вообще, пока Таня там собирает образы Я вам расскажу немного Вот вы мне часто пишите Покажи какие-то образы, скажи с чем сочетать Вчера девушка мне писала по поводу шелковых платков Честно, я не стилист Это вообще не моя специализация Вот мне проще довериться Тане Таня соберет все образы Таня пишет э, в бренды Она знает очень много классных шоурумов Поэтому сегодня мы решили для вас сделать Именно такой влог в таком формате Что не только я буду выбирать вещи которые мне нравятся но профессионал стилист покажет вам именно то что актуально и вы сможете для себя сделать тоже какие-то отметки сможете приехать в эти шоу-румы и также посмотреть ассортимент мне кажется это очень классно и актуально Ребят, ну что, Таня собрала мне первый образ, и сейчас я вам покажу, как это выглядит. Стены такой нежный. И при этом супер теплые вещи. Поэтому сейчас будем мерить. Переодевайся. Да. да, все, ждите. Я такие вообще, мне кажется, как и все многие, обожаю образы. Вот здесь очень крутая кожанка. Кожа просто вообще да, потрясающая. Да, кожа просто да. супер плотная. И выбор цветов у них просто огромный. А мы сейчас еще с этими джинсами и лонгсливом соберем один образ. И потом покажем еще разные вариации. Чтобы вы видели, что может с одной вещью очень много комбинаций разных образов составлять. Просто на самом деле кепка нужна. Да. Правда, она не подходит под наши кроссы. Немножко. Кроссы но, да. да. Кроссы выдры. Но кроссы меняем. Кему не догадались. подходит? Ну, мне на самом деле я не знаю. Я не очень так люблю кепку. Да. да. Ну давай Да. Все. Покажу просто. Вот это твоя. Бомбер. Не, ну бомбер вот этот точно. Бомбер. Супер, да. И с грубыми ботинками будет очень, очень классно и с каблуками вообще. Ты видишь, снимаешь? Это, блин, прикол, мы когда в Питере снимали, я сама просто снимала со своей камеры, мне приходилось снимать на камеру, на телефон, я просто такая, блин, это так сложно, поэтому на сегодня есть Максим, и Максим снимает для нас этот влог. Блин, цвет вообще очень приятный, я люблю такие оттенки осенью, да. мне прям хочется, знаешь, вот таких коричневых каких-то mm -hmm. цветов, все, что связано с листвой, да, все бабайки. оттенки, такие образы обязательно я использую осенью, поэтому сейчас будем этот тренд использовать. Здесь эта рубашка лучше смотрится. Давай, давайте с этой рубашкой давай. Блин, это а да, прям да. Мне кажется, он супер твой. Мне нравится понять джинсы. Да, да. Вот так. джинсы показать. И классно сочетается вот этот серый с голубыми джинсами, да. такими правильного цвета. Но я бы здесь, кстати, была казаки. Uh, вот и тогда образ был бы классно завершён замшевый такие может быть светло бежевые или хаки цвет и тогда было бы прям вообще супер или а, грубый блеск надо купить классные казаки ребят мы uh, кстати мы нашли один бренд um, российский бренд и сейчас согласовываем возможно мы с ним тоже будем работать, коллаборация будет, поэтому следите за обновлениями на странице Яны и на моей странице, и мы поделимся обязательно. Да, да. и подписывайтесь, самое главное, на мой канал YouTube, на мой Телеграм, на мой Инстаграм и на Инстаграм Тани и канал Телеграм Тани. Поэтому ждем вас Так, ну что, сейчас мы померим костюм тройку. Мы его давно с Яной присмотрели и хотели заехать померить, все время у меня было. У меня вообще, в принципе, нет никаких костюмов гардеробе. Ну, точнее были два, Да, конечно, они были, раз. но они уже просто как-то приелись. Хочется какого-то обновления, да. я уже их подарила подругам. А здесь очень классный цвет, свежий такой. Right? right? Да, давай. Билетка вот, должна right. быть такая, а, широкая. Это НК? Это СК. Да, они такие, да? да? Да. Но вообще они, кстати, в каталоге у вас тоже такие широкие. Uh -huh. что жилетка расслабленная, он как раз таки не смотрится по-офисному, а смотрится так, вот его можно и куда-то, да, на выход да, надеть, и просто на каждый день там с футболкой или без футболки. И поменять туфли на какие-то другие, да? да ну вот, как ты говорила, на казаки, кроссовки, на кроссовки, вот. на ну, что-то такое более расслабленное, и будет смотреться уже не так строго, да. и у вас не будет образа училки. Давай еще с попробуем. Еще... Ого, он тяжелый. такой тяжелый. на ну это да по полной, но мы очень ходим. Да. Mm -hmm. Здесь, конечно, будет другая хочется. Но, наверное, все-таки хочется казаки какие-то, да? Да, да, mm -hmm. что-то более mm -hmm. такое расслабленное. Вот, но в целом классно, мне по цветам нравится. Mm -hmm. Ну, костюм, если честно, я даже не знаю. Нужен ли мне голубой? А давай мы просто кроссовку не померим, посмотрим. Mm -hmm. Ну, давай, давай, кстати, попробуем. Да, с кроссовками привычные. В принципе, каждый день так хорошо. Да. Костюм, кроссовки. Единственное, нам нужно, видимо, еще кроссовки. Да, нам нужно белые. В одном белый. цвете, да, какие-то более нейтральные. Хотя эти кроссовки супер. Ибо это нам ну, поможет. Да. А подругая Лида? Ну, так он, наверное, намного больше. Да? да. С кроссовками лучше. Mm -hmm. Не смотрится точно хорошо. Ну да, он дорого выглядит. Очень такой качественный mm -hmm. костюм. Мне нравится, когда пиджаки стоят. Да. Мне кажется, это сразу такой признак. Mm -hmm. Хорошей ткани. Так, давай теперь померим с тобой боди. Очень классное, с таким красивым вырезом. На спине. Цвет глубокий. Да, и цвет попробуем. Красивый. Брюки Шип. тоже прикольные такие. Да. Это как раз на твой рост. Угу. Классно. Да. Вот, Просто уже про этот образ не будем рассказывать. Мне кажется, уже так все понятно. Мы едем дальше. В бренде Authentiment мы вам все показали, все самое классное, самое красивое. И вы сможете что-то даже выбрать, мне кажется, для себя это 100%. Особенно вот эти тренчи, это просто, мне кажется, must have нынешней осени. Поэтому мы едем дальше. Не переключайтесь. Ребят, ну что, мы счастливые и довольные. Взяли себе образы новые, осенние. И отправляемся дальше. Следующий шоурум называется Present Simple. Мы вам покажем в нем кашемировые вещи, что-то теплое, уютное. То, что вы сможете носить, например, на прогулку, выйти в этом там, с ребенком и выглядеть презентабельно. Пока-пока! Да. Ребят, ну что, мы уже переместились в другой шоу-рум. Он называется Present Simple. И сейчас мы вам покажем, Таня уже в процессе сбора новых образов, более уютных. Да, сейчас будем такие собрать образы на прогулку с ребенком, там домашним питомцем, просто куда-то за город. Осенью, мне кажется, много таких поездок разных, прикольных прогулок, поэтому сейчас подберем и покажем вам. Кстати, мы делали разбор э, недавно относительно гардероба моего. Мы выбросили все костюмы, которые были просто уже в неглеже и теперь мы будем собирать новую базу, новые костюмы, классные, чтобы выглядеть всегда просто супер, чтобы все было идеально, и мне кажется, что здесь как раз есть вот та самая база, которая нам нужна, да? Да, кстати, Яна очень любит такие костюмы, Костюмы у тебя, мне кажется, их вообще куча просто была. Да. Yeah. Очень много, поэтому. Я люблю костюмы. но с ребенком удобно просто. Вообще очень круто, когда ты приходишь в магазин и ты видишь просто эстетику вот этого слада для моих глаз. Мне нравится, когда все так красиво разложено, по цветам. Зара такой раритет. Yeah. Теперь. А, обуви? Да, теперь это, обуви, это да. бесценно, да? Кстати, с ними точнее образ мерить. Да? Потому что нам эти кроссовки точно себя не И вы нам простите да. нашу оплошность, потому что мы забыли обувь взять к образом. Да, мы да. поехали в шоу -румы. но мы первый раз, поэтому мы справимся. Таких подборок, я думаю, будет еще много. Да. Ты хочешь длинный, да, Свитер? Я хочу дать длинный, чтобы закрыть все. Так я как будто на спорт пока что собралась. Кстати, это ну, да. угу. ну, типа ага. ага. Класс Кстати, можно у них увы. Точно. Да, мы тоже ставим картинку Очень классные биркенштоки Есть такие м -м, Тоже такого нежного, -то песочного да, цвета Да, мы их искали и смогли найти в Стамбуле, но, к сожалению, все цвета топовые были уже просто раскуплены. Нам пришлось брать открытые бюркенштоки. Поэтому сейчас я надеюсь, <laughs> что нам может быть достанется. Вообще, вот это пальто да. на безумно да. еще какое-то красивое. Да. Ну, мы собрали такой вариант. Вот, но опять-таки здесь могут быть меховые бюркенштоки или там любого другого бренда Лофера или Саба и будет намного теплее уже, но, конечно, это на начало осени образ. Помнишь, у меня шинель такие бежевого цвета? Ну, то есть, такие более не классическая какая-то модель, они со вставками идут, с какими-то тканевыми. Ну, Тоже -то. классно будет смотреться. Смотри, я пальто какое нашла, тоже хорошее, Друзья. класс, да, мне нравится, просто ежелочки <свят> <свят> выглядываю, да, класс Вау, мне нравится Мне кажется, фа это прям твой, да, этот да. Единственное, тут брюки размера М, здесь S нет, но я люблю, когда они такие большие, прям Пальто, конечно, просто шикарное Да, да. да кстати, моя сумка тебе подойдет да. Кстати, да. Да, еще чтобы мы могли Идеально. Я снова готовлю. Мне кажется, классный такой тоже образ. Ну, единственное, здесь. Стёки, да? да? Не стало бы. Да. Еще хорошо будет с кардиганом удлиненным, да. даже в пол, возможно. Я сейчас, кстати, тут утащу, может быть, здесь есть. Вот. Халат, да? Да, как халат, да? как халат, чтобы он прям вас... в пол падал, тогда Кажется, да? С, да. с таким платьем, как на тебе стильот. Да. Возможно. Но ну, я, конечно, не любитель принтов. Но... Не любишь? <laughs> я нет, но у меня есть клиенты, которые прям... У них очень много разных зверюшек на футболках, на свитерах. У тебя, кстати, не было. У не... меня но... нет, я не люблю. Я общем, да. Не люблю. А, а вот этот костюм. Да, мне тоже нравится, но здесь вот брюки а, зауженные книзу. Я советую обращать внимание на модели, которые все-таки прямые. А, или немножко раскрешенные книзу. Но mm. с другой стороны, для прогулки с ребенком, кстати, может испачкаться низ, если они будут сильно в пол. У меня, да, у меня такая проблема была. У меня было две или три пары вот таких вот костюмов. И была проблема именно, что у меня были расклешенные брюки, и там просто было все mm -hmm. супер грязное. И это не отстирывалось. Тоже кашемир, шерсть, фискоза. И не хороший состав. Вообще, здесь на самом деле опять хочется пальто накинуть. Да. да? Да, здесь явно пальто, А вот по тренч лучше спортивный костюм. Поэтому давай с тобой пальто да. ну, Мне, кстати, и так нравится, но вот да, Таня нравится. говорит, что не актуально. Да, вот да. да? да, это пальто, конечно, вообще супер. Пальто шикарное. Да. В общем, это пальто классно. Подо мне кажется, будет пальто да шоколадное. Но просто еще такого оттенка приятного, mm -hmm. что оно уже сочетаться будет со всем. Mm -hmm. Мне нужна какая-то новая сумка, которая будет подходить под эти осенние. Да, здесь очень классно, кстати, будет смотреться сумка замшевая, например, в шоколадном цвете или в таком более светлом оттенке. Но в шоколадном цвете есть в бренде The Row, например очень удобные такие вместительные сумки советую обратить внимание на них или на схожие аналоги и есть просто не которые сочетаются совсем да главный цвет Так, и еще один вариант мы решили померить с таким пиджаком теплым. Кстати, он очень легкий, но теплый, мне кажется, он да, быть, шерсть. Да, с кашемиром. Вот, можно на начало осени выбирать вместо пальто еще вот такой жакет, и вам будет удобно, не тяжело <laughs> и тепло. Но ну, мне нравятся эти образы, потому что я, в принципе, люблю жакеты. Жакеты это вообще моя страсть, и мне кажется, их должно быть очень много на все сезоны. А уже все? Да. да. <смех> мы уже нашли. <росли. смех> <Последили. смех> так, ну что это? Ну, мы едем теперь за аксессуарами. Образы мы выбрали, но самое основное – это классные аксессуары, поэтому поехали. бренд ювелирных украшений. Название не будем коверкать, нас ждет там владелец, поэтому мы спросим у него, как правильно читается и называется этот бренд. Да, да. и узнаем, возможно, историю, о чем этот бренд. Поэтому пойдем. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, да, очень приятно. Принято. Мы сразу тут пришёл снимать. Так что а показывайте, рассказывайте. А как правильно ваш бренд сделать? Да, вот. Ребят, запомните, мы вам ставим название Инстаграм. Очень у вас такие концептуальные украшения, расскажите, как у вас. Бренду нам 6 лет, на самом деле я просто очень долго после выпуска из университета пытался найти собственное дело. Я с детства рисовал, что-то придумывал и никак не мог понять, в чем это должно быть воплощено и реализовано. И вот благодаря моей подруге у нее был на тот момент бренд украшений, я... Вместе с ней начал немного работать. И, собственно, меня так увлекло, что я решил попробовать. И, как говорится, дело нашло меня само. Сейчас вышли в Цум, у нас можно найти на первом этаже ЦУМа, Цум. А, да. Питерской бабочки представлены. Вот будем буквально в течение этой недели. Как-то растем, развиваемся. Сейчас будем выезжать из этих маленьких квадратов, ищем новое прекрасное помещение. Вот я всегда, кстати, говорю о том, что ребят занимайтесь любимым делом и успех он придет, материально уже подстроится, если вам нравится то, чем вы занимаетесь, то все будет супер. Так, ну давайте будем выбирать давайте. тогда украшения, то что мы собрали такие осенние базовые образы и, не все и... Базовые. ну не базовые, да, но в основном мы собрали всю такую подборку осеннюю, вот и хотели дополнить аксессуары, потому что без аксессуаров все-таки да. да. Да, у нас все украшения последняя коллекция она связана с архитектурой и все украшения не случайные каждая деталь у них особенная вот ну, давайте раз начали с моносерех и кафов можно примерить такой каф он вдохновлен колонны который придумал э, архитектор модернист мисс Вендерова вот такая крестовая опорная колонна и мы этот символ опоры закручиваем в такое кольцо его можно примерить и носить с собой вот так, да. <сёжем> Класс. А давайте так съедим. Мне нравится. Мне вообще нравится кафе. Я помню даже когда я на проекте вот участвовала, когда в холостяке. У нас тоже с Танем были кафы, <сёжем> И, и про них все постоянно спрашивали. все спрашивали. Кафе вообще супер популярная, да, такая вещь, которая дополняет образ. Популярная, но такая специфичная, они не всегда на уши садятся, это же нужна... да. та вещь, которую нужно примерять. Предлагаю на другое ухо такую необычно. такая башня, меч, у нее много разных ассоциаций. И у нас получится такая симметричная красивая комбинация. Так. Блин, это прям вот под мой, кстати, жакет такой да. тоже. Или, например, потом тоже по Мне вообще нравится. Мы давно что-то искали такое концептуально, чтобы было прям супер стильно. Можно волосы забрать да. или назад убрать будет тогда вообще. Очень такой классный акцент на украшение. Она так и должна вниз, да? Да, чтобы да, поправить. красиво подчеркивает вот этот вид. Такая У нас есть они из сломанных звеньев, то есть у него идет звено, и оно с таким разрывом. У нас есть такие же звенья в уши. Может, Можно правы. попробовать. Они такие более базовые, более повседневные, каждый день. Давай я сначала этот опрос, подожди, зафиксируем. Только, покажем, как -то да. Подержи, -то... да, я покажу. И может быть вот так тогда сформу. Ладно. Я думаю все поймут, что правила такие, что нужно. Но мне цепочки вот нравятся эти. Да, они мне кажутся так. Тоже стиль добавляют. Кстати, я хотела, чтобы ты с кафом. Да? Yeah. С кафом? Okay. Да. Девье, да. чтобы... Давай я надеюсь. Это как более, да, повседневная yeah. история. Ну, повседневное, но это привлекает внимание. И смотрится очень круто с образами. Вот также есть кольцо со сломанным звеном. Вот Оно так еще вами. Единственное... Обознавательное. Много чего раскуплено, поэтому <связываю> нужно нужны размеры. А, давай. Примерять может быть Клево смотрится. смотрится. очень хорошо. А, знаете, вас, кстати, вас... Есть подвязки э, с буквами наш хит, их постоянно покупают, если просто хочется дополнить шею, mm -hmm. можно попробовать такую историю. Тут шарик, на котором стоит ваша буква. Сейчас мы снимаем. Но потому что мы изготавливаем все буквы. Да, нужна опять то косуха, прям такой раскладный Сейчас заполняем. Например, мы снимали 50, можно. Я? Да, конечно, мы. Если хочется какой-то массивности, то можно сочетать несколько цепей. Да. Вот Круто. И он может быть и вечерним таким mm -hmm. классным можно супер ослабные под джинсы с майкой. No, У нас поменять. есть такие да, массивные, mm -hmm. еще более как грубые вещи, но на самом деле мне кажется, что такие грубые украшения еще больше подчеркивают какую-то внутреннюю силу и женственность. Mm -hmm. Можно mm -hmm. примерить э, такую печатку. Mm -hmm. Она вдохновлена э, работами мисса Вандероя. Он использовал натуральные камни вместо стен, просто раскатистые из оникса. И а это Оникс? Это а черный Оникс, да. И yeah. так интересно, что она, камень лежит не вровень с площадкой, он mm -hmm. утоптан вниз. И получается, что такое пространство, и камень отражает эти стенки, и такая как бы комната внутри. Серия с подобным дизайном называется root, собственно. Вот. И есть две цветовые комбинации. Есть желтые с черным и белые с нефритом, зеленый камень. Mm -hmm. Вот mm -hmm. такие серии. К сожалению, больше сейчас не покажу, потому что. Что Давайте раскупили. теперь то, что мы примерим, посмотрим просто, Да, и, да, кстати, его я хотела у вас тоже посмотреть, мне понравилось. Это кольцо, мы применяем впервые химическую полировку, чтобы оно давало такой блеск. Очень сложно полировать вот эти тонкие грани, чтобы они были ровными. Если вы на свету, да, поиграете кольцом, оно очень красиво дает перелив и издалека выглядит как шелковое. Какая кольцо клевое. И сережки, да? Да. Mm -hmm. Мне вообще все нравится. Mm -hmm хочу все ой мне ну, так очень нравится. стильно да. да мне тоже нравится таких тоже сейчас нет но очень красивые серии да Ребят, обратите внимание вот на такие бренды, которые созданы с любовью, и это прям видно, прослеживается в каждой детали. То есть все изделия, они какие-то особенные, с особенной историей. Вот это очень круто, и мне кажется, что нужно как раз помогать таким брендам и популяризировать их, чтобы все узнали о том, что у нас есть вот такой вот бренд, в котором вы можете подобрать себе не просто... Какое-то украшение, украшение с историей. Поэтому, ребята, yeah, спасибо, что приятно. предложили в гости, я с удовольствием все расскажу, покажу. Нам тоже очень приятно, что вы сами нас встретили и рассказали о самом бренде, потому что, в принципе, это так же, как ты приходишь в музей, допустим, да, ты ничего не понимаешь, вот выставка. Mm -hmm. А тут ты уже слышишь историю, и отношение абсолютно другое. Mm -hmm. Да, на замерку. Bye.